Из-за серьезных валютных ограничений для физических лиц в России возникла ситуация, когда покупать платежеспособную иностранную валюту в любых объемах можно только по серым схемам. Курсы обмена которых заметно отличаются от установленного курса Центрального банка. Банк России объявил, что будет устанавливать официальные курсы рубля еще к 9 иностранным валютам. Центральный банк Российской Федерации ежедневно, объявляет официальные курсы российского рубля по отношению к нескольким иностранным валютам. В основном это валюты, которые наиболее активно используются в международных расчетах между российскими компаниями и зарубежными. Начиная со вчерашнего дня, Центральный банк пополнил список этих валют, добавив туда еще 9 штук. Теперь таких валют стало 42%. В списках валют, которые получат официальные курсы к рублю, вошли Дихрам, Объединенные Арабские Эмираты, Таиландский Бат, Вьетнамский Донг, Сербский Динар, Новозеландский Доллар, Грузинский Лари, Индонезийская Рупия, Египетский Фунт и Катарский Реал. Эксперты выделяют несколько причин, которые способствуют установлению официального курса валют. Необходимость в установлении официальных курсов иностранных валют в отношении к рублю связана с необходимостью осуществлять официальные э, расчеты, я имею ввиду э, пересчитывать э, суммы в соответствующих валютах в рубли для целей э, учета и налогообложения. Если курс официальный не установлен, э, то это сложнее. Отметим, что для большинства граждан никакого особого значения в изменении списка валют, который вынес Банк России, иметь не будет, поскольку большая часть граждан не совершает операции в этих валютах. Аделина Андрохманова, Универньюз.